моя мама дитя э, войны и мой дядя фронтовик конечно для меня э, нет мышления и без э, вот этого духа победителя нету в, ни, ничего поэтому я считаю что прежде всего э, русский человек э, сражается за свою родину за свои нравственные э, позиции и э, Духовность, которым одарен русский человек, которая ему дана свыше, я буду культивировать и в себе, и неважно, что я, и каждый из нас, кто родился в СССР, мы все прекрасно понимаем, что изменилось, но самое главное, не меняется дух победителя, и эта тяга к прекрасному, без чего нет русской души, открытой, прекрасной, и то, что... Все любят русскому человеку.